утро вечер день ночь не знаю что у вас там тема сегодняшнего расклада это гляделка на недельку с 29 по 5 июля 1 2 3 4 Выбирайте любое времечко в коммент, в описании под видео, ну а так он на видео на внизу и короче все видно это новая новинка от ютуба поэтому давайте Далее. Дорогие мои, ну, вдох-выдох, как загадываются, как загадывается? Вдруг вопрос такой вот прям возникнет на этом раскладе. Как загадывается? Вы, давайте, закрывайте глазки, успокаивайтесь, морально... М -м, морально успокаивайтесь, потому что обычно, когда приходят, обычно люди с плохой некой моралью внутри, и всегда приходят на расклад. Это как обычно и как всегда. Поэтому вы успокаивайтесь выдох потом загадывайте себя любимую а потом думайте вот что меня ожидает вот по такое-то число концентрируемся концентрируемся открываем глазоньки и смотрим какая свечка манит то и смотрим все погнали погнали не знаю я лично так все делаю, мне что-то замечтать Дела ламки, окей, <смех> okay, не буду врать, <смех> делала ранее. Сейчас, ну зачем мне это? Зачем? Поэтому вот. Лисичка, я тоже рада, <смех> я тоже рада. Пускай негативное не сбудется, а позитивное все сбудется, да. Я за такие предсказания. это, это здорово, это классно. Ну, ну, и, ну и шикарно, ну и замечательно. Хорошо, что предсказания не сбываются. Правда? Ну и шикарно. Давайте. Давайте. Гляделка на недельку с 29 по, 1, 1, по 5 июля. Рыцарь жезлов окей. Гляделка на недельку с 29. Здравствуйте, кто выбрал первый желто-зеленый вариант. С 25 <косм> что -то я в числах путаюсь, да, дичайшие на этом. Так, лезделка на с 29 по 5 июля. 29 по 5, да. Королева жезлов. Ну, а троица жезлов не ускокала до этого. <смех> Недалеко, сколько она скаканула. Скака... Скаканула-то, да. <смех> Это, да. Дорогие мои. Вот кто привык скакать? Ну не поскакайте немножечко, дай бог с ним, господи. котыки суньки мои. У кого-то будет нежица, у кого-то какой то Я бы сказала, по такому сочетанию будет гляделка. У вас будет нежная неделька. Вот нежная. Я бы сказала, с долькой приятности. Все равно по четверке пускает девятка жезлов. Но здесь в конце императрица. С долькой приятности, с, дол... с долькой ленности, с долькой того, что я богиня всех богиней, либо я бог. Вот здесь вот, вот, вот какая-то такая ленивая. Это вот как кот потягивается, вот, вот, поднимает лапки. И вот здесь вот такое ощущение недельки. Никуда не спешу. А если от меня все хотят, пошли все куда подальше. Я не спешу. И вот здесь вот немножко такой момент ленности. Почему? Девятка жезлов. Я бы не сказала здесь по башке будет шарахнуть. Нет. Здесь у нас королева жезлов самая яркая, самая грандиозная из наших всех королев. Но она сглажена четверкой мечей, четверкой чаш и потом императрицей. Соответственно, здесь я бы сказала, от королевы жезлов есть такая некая стагнация в эмоциональном фоне, в головном отделе. То есть здесь есть некая ленность. Возможно, вы правда пошлете всех подальше если от вас что-то хотят также либо вы сами по себе у вас такая неделя будет сама по себе ленная что в принципе не надо никуда особо торопиться по девятке жезлов я могу еще уточнить девятка жезлов я бы больше бы сказала именно тут ну, больше на кисю бы И здесь на киса обращают двух внимания нежели на сам мир героин Ой, башенка, башенка, дорогие мои. А башня, а башня, а башня. О, а башня это неплохо. А башня-то у нас-то неплохо играет. Башенка тут опять, <с дорогие мои. ща. Сейчас я вкурю башни к чему. Подождите. Да. Ну, это врываться какие-то события просто будут. Я бы сказала, врываться в люди, врываться в события. Да. Здесь может очень сильно проиграться, но э, я бы не сказала, что какие-то несчастные случаи нет. Здесь именно в какую-то. Здесь и также есть четверка Пентаклей. Вот выпало аж три четверки вам. То есть стагнация и стагнационная и некуда. Но здесь у нас именно башня. Я под башней посмотрела, повешенный рыцарь э, чаш. Здесь какие-то, возможно, падают.. Э, если в таком, то есть башня. <гум> Дайте я рыцарь еще уточню? Как будто дела да закончите, наконец таки <гум> <гум> а -а -а -а! Если в таком контексте, кто-то или что-то вас будет заставит подумать немножко иначе, дорогие мои. Нет, здесь как врывание каких-то событий, но при которых вы свое мировоззрение немножко в корень поменяете. Ну немножко в корень поменяете, да. Но сначала какая-то леность. Это интересно. Это интересно, как будто две недели в одной. Это отлично. Не, на полном серьезе, здесь если по четверке, по башне по отшельнику, здесь какое-то мировоззрение у вас поменяется в корне на какие-то вещи. Возможно, на тех людей, кто вас окружает по тройке чаш, либо на то, когда надо и что надо делать, либо когда надо передохнуть. Здесь тоже может касаться, но здесь именно эмоционально-физического фона. Ну, вы как-то пересмотрите какие-то свои взгляды, но это то же самое, когда, ой, что-то я запариваюсь много по этой фигне, надо нафиг ее отпустить, раз. Я запариваю, что у меня подруги что-то там как-то не клеится, на самом деле все проще и да некуда, потому что здесь есть замороча, и она очень сильно выражается у нас из... Из... От других людей... От тяжелого труда и от всяких интересных праздников. Может, здесь какой-то праздник либо был, либо будет. Также здесь какая-то геморроя замороча. Но здесь вас немножечко поменяется некоторая в корень. Ваше мировоззрение на какие-то определенные вещи, которые происходят с вами в жизни, будь то отношения с подругами, друзьями, будь то ваш какой-то некий труд, будь то то, что вы на себя много берете, либо вы не отдыхаете. Вот здесь вот какая-то какофония именно по вашим каким-то больше ощущениям будет. Вы пересмотрите какое-то свое отношение к этому. Я бы сказала немножко отношения, потому что это затрагивает очень сильно ваш эмоциональный фон. Ну, короче, кто у нас эмоциональный, поэтому вот здесь вот кто очень сильно у нас эмоционирует, вот тогда вот здесь вот. Я не говорю, бойтесь. Вы как-то пересмотрите свое отношение каким-то определенным, я бы сказала, все равно вещам по тройке, по четверке, по десятке. Поэтому вот. Ну, пересмотрите в корень и измените очень сильно. Отшельник со смертью. Измените, измените. Но измените, скорее всего, как вы будете чувствовать на тот момент. Именно по своим неким ощущениям. Может быть, гляделка и не самая конкретная на этой неделе, но здесь я бы сказала только так. А так как э, все равно расклад общий, поэтому э, смысл вдаваться в подробности дичайшие я тоже здесь не особо вижу. У кого-то, правда, Лена, неделя пройдет. Но почему-то здесь именно как-то я уточняла девятку жезлов в начале. Возможно, это тогда э, все уже прошло. Какое-то мировоззрение, мирозгляд уже прошел на, на предыдущей неделе. Это тоже может проигрываться, потому что я уточняла одну карту, такая как Афония вышла. Либо отыграется на этой неделе, и это все потом момент ленности и спокойствия просто будет. Поэтому вот здесь я бы сказала немножко в таких интересных э позициях. Какая ваша выбирать сами, да? Вот. Поэтому, дорогие, ну, здесь... Я бы здесь сказала какой-то такой интересный момент. Наверное, это больше тогда людям просто подходит к девятке жезлов, у кого такая неделя пересмотра неких взглядов э -э и каких-то дел своих собственных быт. Тогда бы. Тогда бы я могла бы сказать, что у вас такая ленная неделя все равно была. Это все равно основа. Поэтому, вот, короче, как-то так. Кто ничего не понял, поверьте, ничего не надо понимать. Не на полном серьезе когда люди они не слышат они не понимают то значит поверьте это вообще не для вас насколько я смотрю сколько я наблюдаю комментариев и вообще правда поверьте если вы не чувствуете вы не слышите что-то что-то такое а, ага и вас ничего не тронуло поверьте эта информация не для вас все равно вы же по чуйке выбираете. Вы же не просто так, конечно, красный. А хотя у вас, я не знаю, может, просто так выбираете каждый раз одну и ту же свечу. Поэтому, дорогие мои, правда, кто не слышит информации, вот просто усеките у себя, это не для вас. Напомню, серьезе. Кто понял, тот молодец. То есть я, я, да. Кто понял, тот понял. Кто не понял, тот не понял. Может сказываться мой а, маленький мини-профессионализм. Мини-профессионализм. Может сказываться а, то, что вы не хотите что-то слышать. Такое очень часто бывает, дорогие мои. Я прям намекну. Это, это, это, это часто, когда люди не хотят слышать, они не слышат. Значит, не для вас, поверьте. Значит, не готов. Да. Поэтому, ну да, <laughs> давайте дальше. А, здравствуйте, кто загадал у нас красный вариант? Здравствуйте, гляделка на недельку с 29 по 5 июля. Интересно. Ну, когда я мощу бровки, значит, вы сразу понимаете, когда кто на стриме, значит, какая-то хрень упадает. Я прям сразу... Когда я мочусь, значит, что-то не то. Значит, мне что-то не нравится. И оно на самом деле мне вообще не нравится. Хотя... Ой, нет. Не-не. Дорогие мои, но вот с кем бы не договориться, вот не выйдет. Вот здесь горохом по лбу. Вот правда, дорогие мои, либо человек рядом с вами, либо вы, дорогие мои. Но, но здесь вот реально вот какой-то такой момент, что... Либо, вот это неделя, либо я дурак, либо лыжи нет. Дорогие мои, у кого-то лыжи реально нет, а кто-то реально дурак. Поэтому кто вы, не вы, ваш собеседник, мужчина, ребенок, женщина, кто именно, я уже не буду здесь разбираться, но здесь реальный кавардак. Здесь вот лыжи нет, либо я дурак. Это вот неделя вот такая-то интересная. Почему? нас умеренность выскочил. первое, прям это Позитивно. Но потом Мариночка вы, вы, вытащила вдруг восьмерку мечей, семерка мечей. Поэтому здесь какая-то головная хрень, которую люди надумают, возможно, также себе и будут как-то негативничать в сторону других людей. Поэтому здесь у нас пятерка жезлов, тройка мечей, королев жезлов, шестерочка, чаш. Но вот здесь вот какой-то момент спад, поднятие, спад-поднятие какого-либо настроения в жизни. По смерти я бы сказала здесь больше... Возможно, говорится больше о каких-то глобальных сферах, которые вас очень сильно касаются. То есть здесь ре ре реально люди могут заморочиться на тех вещах, которых как бы надо заморочиться. Заморочиться-то надо, но в меру. А здесь сверхмеры я просто вижу. Десяточка Пентаклей, это, конечно, классно, здесь люди могут задумываться о своем будущем, здесь могут люди задумываться о том, что они творят, о смысле жизни, что правильно, что неправильно, кто-то меня обманул, а кого-то я обманула. Но здесь вот какой-то такой момент, вот именно то, то левое, то правое, и вот здесь задумывание на полном серьезе о смысле некой жизни своей, о правильных ли действиях. А все ли у меня в порядке? А счастлив, несчастливый я? Здесь я бы сказала, какая-то такая какафония души. Но это для людей очень сильно будет важно. Но все-таки по смерти-то я бы сказала, важно и по отношению восьмерки мечей и с умеренностью. Да, это для каждого будет важно. Восьмерка мечей больше у нас говорит... О с, с умеренностью вместе больше говорит о внутренней какофонии человека, нежели о внешних каких-то обстоятельствах. Эм, да, внешние могут затрагиваться по семерке и по двойке э, по семерке мечей, по двойке жезлов. Но больше это касается самих людей, так как у нас упор у нас на ну, умеренности на восьмерке мечей. Восьмерка мечей это также момент сковывания, но другими обстоятельствами. Да, но это не первостепенно, все-таки. Это есть такое, по семерке, Но это не первостепенно. Первостепенно у нас умеренность выскочила. Поэтому я и сказала, что какофония, о смысле жизни и тому подобное. Но это касается других людей, да. Это касается. Это может касаться других людей очень сильно. Но вот здесь вот какой-то момент недовольства у нас, дорогие, дорогие мои. Либо вами, либо вы. Здесь королева жезлов может быть недовольна. Если вы королева жезлов вперед с песней, если вы пажик маленький, жезловой, тоже здесь. Здесь вот какие-то... Страсти-мордасти у огненных, темпераментных таких людей, я бы сказала, больше будет. Если вы сами такой огненный, темпераментный, прям во всю прям всех порезать, всех тот, вот здесь такое может, всех порезать и... Такой момент. Здесь больше именно каких-то... Ну вот, знаете, когда вот дергается глаз от чего-либо. Вот здесь вот то же самое. Здесь это очень сильно говорится. Паш жезлов, пятерка жезлов, тройка мечей, королева жезлов и шестерка чаш. Здесь может от кого-то глаз дергаться очень сильно. От детей, дети от вас. То есть, дорогие мои. Смотрите, какой-то момент нервности. И поэтому я и сказала, вот либо я дурак, либо лыжник, но оно видно. Даже не вдаваясь особо в карты. <смех> Поэтому вот. Но также задумываться о смысле жизни и тому подобное будут также и о квартирах, недвижимостях, о семье, обыть о традициях тоже могут здесь происходить. То есть здесь кто-то может в, в, как же сказать там. Ну, немножко-немножко вас к чему-то принуждать. Кстати, я бы сказала: да, здесь, здесь возможно, если, если, если так посудить, кто-то может так сделать, что кто-то принудит каким-то действием. Малый процент, здесь особых сигнификаторов никаких нет, но здесь это возможно все равно по семерочке мечей, если в сочетании в таком, как, какие-то принуждения, какие-то действия вас кто-то заставит что-либо что сделать, да, что вам особо не нравится. Поэтому вот здесь вот какая-то такая интересная девочка. Вот. Поэтому, поэтому интересно. Люди замороченные, которые очень сильно на эмоциях, замороченные на эмоциях, но и при этом вот такие вот жизненные люди, здесь покоробят вот этих количество людей больше. Либо они с вами рядом, и их как-то немножко перетянет в какую-то гневную точку, либо вы это будете терпеть от других людей, если люди такие рядом, огненные страстные, наплывы. наплывами как-то думают. Хочу прям сразу и все, изи. Вот-вот-вот здесь дай мне, дай. Вот, сожрать. Вот. вот. От таких людей немножко будете страдать, если вы не такой человек. Если вы такой человек, то вы сами можете от себя и немножко вред другим. Поэтому, дорогие мои, кто здесь кто? Вот. Поэтому такая интересная неделечка. Я не знаю, совет нужен? Не нужен. Я такая я даже не знаю, даже не знаю, совет тоже не нужен. Все у вас будет в свое время не переживать, поэтому, дорогие мои, здесь не стоит как-то нервничать, не переживать, здесь вроде нормально, но нормальными путями все нормально идет, но здесь вот здесь какие-то некие сложности, ухапчики, поэтому я не вижу, чтобы здесь кто-то особо переживал. Здесь могут переживать, но я не вижу здесь какой-то катастрофы просто. Доброй ночи. Я сказала: всему свое время у вас все будет, но всему свое время. Не переживайте, здесь переживать вообще нечем. Поэтому вот. Такой интересный совет первый раз в жизни. Я такой прошла. Да. Поэтому я бы сказала, больше какой-то такой момент. Хитрю, хитрю, хитрю, хитрича пошла дальше. Окей, давайте. Хи -хи -хи. Ну, кто будет хитрить, тот идите дальше. Идите с песней. Поэтому, дорогие мои, давайте погнали далее. Здравствуйте, кто загадал фиолетовый вариант? Фиолетовенький. Такой маленький фиолетовый вариант. Мне да. Нет, не пойдет, пойдет. Королева чаш, влюбленный, восьмерка жезла. На все согласна я буду. Да будет так. Вот здесь вот, дорогие мои, здесь за любой кипиш, кроме кладбища в льду. Вот здесь вот такая неделя немножко шизанутенькая я бы сказала но для кого-то шизанутенькая если кто к этому не привык а, а здесь понимаете здесь королева королева чаш эмоции чувства ностальгия приятные моменты влюбленные Ну, тоже бы сказала немного ностальгии у кого много людей рядом или если есть из кого выбирать восьмерка жезлов Пустая карта, но вот в сочетании. Дорогие мои, здесь кто-то нас не догонит. Это очень хорошее, кстати, второе счастье, вот именно, вот, нас не догонят. Очень классная карта сама по себе. И, и восьмерка жезлов, вот так вот слева и справа, э, у нас тут жезлов. Вот реально нас не догонит, поэтому сама себя на уме люди будут выбирать то что они хотят они больше может э, э, ссылаться на свои чувства и эмоции они могут быть кстати здесь эм, по фиолетовый если вы на кого-то фиолетовую то люди могут быть эмоциональнее если вы на кого-то загадываете фиолетовую эти люди могут быть эмоциональными почему я так сказала? здесь королева чаш прям в итоге прям у нас вот прям влепилась я бы не сказала что здесь будут эмоциональные люди, если они эмоциональные, если вы эмоциональные, нет. Здесь бы вот, вот, вот в этом варианте я бы всех под одну гребенку бы сгребла именно под королеву чаш. То есть здесь все, если кто выберет, будет для себя более эмоциональный, более восприимчивый, более какой-то жизнедеятельный, я бы сказала жизнедеятельный. Будет у вас много миллион, возможно, дел, которых надо выбрать, либо много миллион поклонников, которые можно выбрать, либо много миллионов детей, которые надо накормить. Дорогие мои, здесь вот я бы сказала по, по сочетанию влюбленным, понимаете, здесь у нас ангелок, мужик, змей, выбираем, что угодно. Возможно, много миллионных дел у вас потребует каких-то душевных затрат. Но вот здесь нас не догонят. Вперед и из песней. Я бы не сказала, здесь какое-то перегорание. М -м да, потому что по восьмерке жезлов, влюбленные сбоку, пустая и туз жезлов... Нет, здесь я бы сказала, скорее у вас сил на все хватит. Потому что восьмерка жезлов имеет в негативе и с такими сочетаниями очень сильную выгораемость. То есть... Негативные карты обычно падают вот здесь э, по существу. По существу Нега... негативка. Поэтому, дорогие мои, сейчас, у меня просто чат это все видно. А зачем чат-то смотреть? Вот. Поэтому здесь на все согласная нас не догонят, много детей, я одна, и меня на все хватает, всем все и накормлю, и в зубы дамы мы э, не в зубы да, но ну, в зубы соску, там не соску, вот, если у кого такой момент. Почему-то много детей. Ну, потому что здесь одна женщина, змей, ангелы, и мужик. И, соответственно, здесь какие-то мужские обычно пола. Вот. Проигрываются все таки змеи, может, ангел, мужик, как мужской роты. А мужики у нас все знают, что у нас дети даже после 50. Поэтому вот. что то странно у меня с чатом такая бедень. Не хочет у меня чат ничего говорить, поэтому, дорогие мои... Связь с сервером устанавливать слишком долго. Повторить. Вот, все. Здравствуйте всем. Поэтому здесь вот такая насыщенная, теплая, великолепно. Но ну, я бы сказала, скорее вы должны немножечко все-таки подправить. Все-таки от вас это больше э, неделя зависит. Возможно, просто для вас вы будете сами слишком восприимчивы, если выбрали для себя либо для подруги. А для подруги, то подруга будет восприимчивая. Поэтому больше всего. Поэтому, дорогим, э, вперед в, в, в поезд вам и флаг вам в руки. Вот здесь вперед с песней, дорогим, хорошая. Хорошая неделя, но от вас все равно все много зависит, потому что все-таки королева часто что у нас упала, а королева часто может и в негативке в таком сочетании быть, а слишком не ее карты. Не особо ее карты. Под ее мазь подходит, но не ее карты выпали. Влюбленные подходит. Вот восьмерка жезлов и туз жезлов это не для королевы чаш немножечко. Поэтому вот, -вот смотрите, смотрите, смотрите. Во Ловите волну, пока ловится Во. хороший медведь. Ну, от вас много зависит, дорогие мои, если чуть-чуть глючит, поэтому сорям. Со, такое бывает. Давайте далее. Здравствуйте, кто выбрал вот такую великолепную голубую свечу. Для кого-то она белая. Для кого-то, правда говорю, она белая, но вот она светло-голубая, как небо. Давайте же посмотрим, мои небесные гляделка на недельку с 29 по 5 июня. Здравствуйте, кто только сейчас зашел. И сразу все начинает лагать. Не вижу чат, ладно. А, гляделка на недельку у вас с 29 по 5 июня. А кому надо зайти, тут уже зашел, да? Ой, у нас все хорошо, но мы прорвемся. Вот здесь неделя прорываний через терник к звездам. Возможно, кстати, некоторые вещи... Так, справедливости, пятерка чаш, но связана с мечтами и у нас связано с результатом. Дорогие мои, кто каких-то результатов и каких-то желаний, мечт, либо кого-то, либо какие-то ответы от суда, не от суда, от органов, от власти. Дорогие мои, здесь могут какие-то быть затяжные моменты. Кто-то что-то вас, ну, оттянет какие-то вещи. Я бы сказала немножко затянут какие затянутся какие-то дела, связанные с мечтами с желаниями с хотелками с какими-то результатами которые вы либо ждете либо ожидаете кто-то будет это просто оттягивать я бы немножко сказала по пятерке сочетании с судом оттягивать не знаю вот оттягивать ку песни поэтому вот ну, здесь еще просто двойка жезлов под ним спасибо большое а, спасибо большое большое-большое-большое, поэтому вижу-вижу, Олесе, большое спасибо, поэтому вот, М -м да, но неделя будет здоровская, неделя будет здоровская, классная, главное, вот знаете, с позитивом, вот с флагом уже от второго варианта, ой, от третьего варианта уже вот с этими людьми, идите вместе. Кто-то флаг вам в руки, кому я сказал? вот те варианты, вот с ними надо идти, ко всему прорветесь, если вы большой оптимист, поэтому здесь, здесь вам потребуется, вам вот потребуется кому-то натянуть когда-то улыбку, немножко я бы здесь сказала, ну с примесью вот такого негатива именно в плане со справедливостью пятерка пентаклей, как-никак какая-то, возможно, неприятная какофония в жизни, она может произойти. И вам понадобится это солнышко внутри себя, чтобы решить проблему. Возможно, вам надо решить какие-то проблемы, которые связаны с бюрократией, связаны с какими-то вещами, которые нельзя обойти. Но вот здесь вот надо прям позитивом, прям, не знаю, напичкать себя, прям очень сильно улыбочку от ушей, и всем улыбаться, и все будет у вас здоровско. Поэтому вот здесь я бы сказала всё здоровско. Просто какой-то такой период, он может случиться на неделе. Может на середине, может наконец, может на какие-то определенные события. Но я бы сказала, на определенные, запланированные здесь события может случиться что-то такое не сильно классно поэтому если вы что-то планировали либо что-то ожидаете либо что-то очень сильно хотите здесь может вас как-то то ли подвести то ли как-то но ну, не очень сильно сыграть поэтому ваш вот прям оптимизмом зарядились все будет хорошо и все будет хорошо не переживать потому что в принципе после звезд, звезды у вас падает шестерка жезлов двойка жезлов шестерка чаши в двойка жезлов добавим еще король жезлов Ой, пятерочка девяточка а все равно будем нервничать а все равно будем нервничать да все вместе Хм. А если в таком контексте Ой, десяточка ж... Ой, Это зря вот человек, да. Ой, а если касается это Каких-то мужчин, какие-то мужчины Могут немножечко закрыться, дорогие мои да, здесь какое-то закрывание каких-либо мужчин, то есть мужчина, возможно, да, если касаемо каких-то дел и что-то, кто-то может себя вести просто некорректно в отношении вас, либо с вами, у кого-то здесь просто может быть плохое настроение, вам как-то не свезло попасть на этого человека. Это то же самое, когда вы оформляете какой-то некий паспорт, а вот он не в настроении, он что-то там не выписал. Потому что он не в настроении, видите ли. Вот здесь вы можете попасть именно на негативных людей. Да, да, да, да, да. Но у, скот... но у них там все плохенько. Но у них все плохенько и ужасненько. Поэтому, дорогие мои, ну если попадете на негативных людей... Понимаете, что некоторые люди бывают просто не в себе, но это не меняет их профессионализм. Поэтому, дорогие мои, поэтому вот, короче, как так. Да, здесь могут встретиться вот такие нехорошенькие людишки, к сожалению. Здесь вот король жезлов выпал. Может, как мужчина, да? Может, вы как мужчина будете немножко страдать и немножко близко к сердцу, но ну, здесь может такое проигрываться. Я не исключаю какой-то такой вариант, если мужчина загадал, да, мужчина такой ярый, такой востребованный, еще думает над чем-то, еще взвешивает какие-то всякие решения, но при этом не особо какие-то вещи делает. Делает по-своему, я бы сказала, в меру то вот здесь могут какие-то быть неудачные. Вложение сил, нервы, возможно, какие-то срывы, задержки и тому подобное. Да. Если здесь король жезлов, именно тот человек, кто загадывает. Для какого-то мягкого, теплого гражданина, который учится, немного может, могут, могут сорваться планы, либо могут как-то пострадать, возможно, даже некая система. М -м -м -м да. Но здесь не особо его касается именно десятка жезлов. Десятка жезлов через, возможно, дети с детем что-то не будет как-то так. Может, слушаться не будет. Может, уедет. Поэтому, дорогие мои, у нас здесь мужчины как-то пострадают, с вроде все ну. Немножко глубже зашла, не, наверное, не стоит так сильно зацепляться. Поэтому, дорогие мои, все у вас нормально. Просто некие такие сложности, моменты, их вот, ну, не обогнуть, не... Тут как-то вот, только с оптимизмом на всю на все лицо ваше красивое. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Ну, я бы не сказала, что плохая, вообще не грамм. Все равно, бывает, я бы сказала, какие-то вещи просто временные. Просто временные, надо потерпеть, подождать, а вот зачем-нибудь разродиться. Медленно потихонечку, потихонечку успокаиваемся. И помним, что мы можем нарваться на каких-то нехороших людей. Вот здесь, вот у каждого свое настроение, я бы сказала больше. Поэтому медленно, потихонечку, вот тише едешь, дальше будешь это про вас. Это вам совет, если кому нужен вообще. Если кому не нужен, то и не надо. Не слушайте меня. Поэтому тише едешь, дальше будешь Но не все люди могут быть как-то адекватного, к вам настроены, либо с оптимизмом Поэтому вот здесь вот именно проблемы с, нек с некоторыми людьми Просто будет и все Либо у вас как внутри проблемы Вы можете выливать это на всю Ивановскую Да, здесь может это все проиграться Но если вы именно вот эти гражданины два Поэтому, дорогие мои, ну вот короче как-то так Поэтому, в принципе, неплохая. Я бы все равно сказала, неплохая. Возможно, какие-то такие вещи, которые... Дорогие мамы, делаем все вовремя, просто. <laughs> Если что, делаем все вовремя, будет вам счастье. Но по шестерке пентаклей, солнце, и вдруг у нас тут и вдруг пятерка. Это как вовремя не сделанные вещи, которые должны быть сделаны, и отчеты, и цифры поставленные вовремя. Дорогие мои, ну вот это, это подсказка. Обычно такой момент правосудия, именно шестерка пентаклей, солнышко. Именно солнышко все сглаживает, это оно есть, он Ну вот, Давайте доделывать все дела. Вот я надеюсь, вы все сделали и все доделаете, потому что вот такое может проиграться, что, в принципе, вот что-то не доделали, а вось да небось, а потом это как-то прилетит, да. Ну, здесь вот, там да. Ну, и прилететь, может, просто так тоже, да. Все равно шестерка Пентакли. Поэтому, вот. Тише едешь, дальше будешь. Здесь вам. Да. Поэтому. женщина ок, вот с мужчиной что-то какая-то. Катастроф немножечко. Ой, мужчина, если мужчина загадывает, и мужчина не знает, женщина знает рядом, которая королем мечей, вот которая, возможно, рядом. Вы не знали, а вот другой человек знает. Вот здесь я бы сказала, да, возможно, не, немножко располагать э -э -э, в виде Бога, в виде Бога какая-то там рядышком. Может, какие-то советы от нее услышите, и будет вам все окей. Но кто-то здесь владеет чем-то, именно рядом с мужчинами какая-то некая женщина. Ну, королева мечей падает. Обратитесь к ней. Возможно, она разрулит уже ситуацию, в она... Возможно, она побывала уже в этой ситуации. В принципе, знает, как вам помочь и разрулить ее. Может, у нее опыта больше, чем у вас. Но это тоже может очень сильно прыгать. Там, там королева мечей тройка жертвов у нас. Поэтому сказала, опыта больше, знает, возможно, лучше. Ну, да потому что здесь луна у нас упала прям сразу так, то есть, как... Дорогие мои, ну... Толк от своих действий, а вот от чужих, возможно, действий это прибудет. Поэтому Ну, поэтому я так и сказала. Вот. А поэтому, короче, как-то так странненько, но ладненько. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам за э, все, за то, за то, что вы досмотрели это видео до конца, поэтому комментируйте, пожалуйста, ставьте лайки, пожалуйста, и пожалуйста подписывайтесь на канал. Поэтому спасибо вам за все и за теплое, за то, что вы дарите, и за то, что вы в чате, и за то, что вы дарите все в чате. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам за все и желаю вам всего самого наилучшего. Пока-пока.